Итак, всем привет! Сегодня в эфире будут про денежные блоки у специалистов. Почему рождаются слабые люди и откуда они берутся? Почему училка, которая работает долгие годы в школе, с низкой зарплатой терпит и продолжает сеять без низкую самооценку у детей? Почему читать книги это не значит делать? Почему выгодно быть детьми? Как, выгодно, как выйти из пещеры, даже когда она комфортна. Дальше, что сегодня еще будет? Кто вами управляет и какие знания вам нужны? Почему 70% людей – это дети? Кому выгодно быть детьми? Дальше, что такое социализация? Советский Союз и как война сейчас должна полностью поменять людей, чтобы они стали жить по-человечески, перестали жить стадом. Зачем вы сидите в соцсетях? Низкая самооценка передается по ДНК от родителей. Потом приходится психологам долго работать и вытаскивать вот эти боли. Дальше. Ребенок может 13-14 лет сам себя обеспечивать. И вы это знаете и если не знаете, то узнайте, как вы выращиваете, взращиваете выученную беспомощность. И остальные вопросы тоже будут, если вы будете задавать вопросы. Итак, поехали. Значит, так, где мой, где мой тут план? Итак, первый. Из пещеры, так называется сегодняшний эфир, из пещеры выходить не хочется, даже если эта пещера очень комфортная. Что это значит? Люди сегодня живут в пещерах, как в каменном веке, и, не забывают, и забывают о том, что сегодня 21 столетие, и пора поднять свои задницы и начинать зарабатывать на тех же соцсетях, Дальше убирать свою, свою, свою заниженную самооценку и делать из себя людей, показывать детям пример, иначе по ДНК передаем, том, что в Советском Союзе. Смотрите, мы с вами знаем, что нами управляют знания. Люди социализированы, и те знания, которым навалили нам еще Советского Союза и продолжают в системе наваливать, мы поэтому сидим в соцсетях и воспринимаем то, что нам дается, и забываем, что мы сидим в пещерах. На самом деле человеку нужно мыслить по-другому, а мыслить ему не дают, потому что эти знания везде, они лезут с суши, они лезут со всех гаджетов, они лезут со всех ютубов, они лезут в соцсетей. На самом деле в соцсетях нужно зарабатывать деньги. Поэтому если вы сегодня считаете, что вы зарабатываете, в каменном мешке или как в пещере сидите и не понимаете, что в 21 веке возможностей очень много. Вы не понимаете, что в соцсетях нужно себя продавать, продавать свои услуги, продавать свои знания, продавать то, что вы уже умеете. Новые профессии, которые я уже говорила, можно за 5 дней стать специалистом по созданию Чат-бот Воронки, которая сегодня, знаю, как специалист, уже работаю более 11 лет в онлайне, знаю, что сегодня это очень востребовано. И какой бы вы ни были специалист, ваша задача не распыляться, чтобы в эту автоворонку в чат-бот пришли к вам люди, которые вам нужны. И неважно, где вы живете, в селе, в городе, за границей, если вы что-то знаете, ваша задача понять свою попу с дивана и действовать, продавать свои услуги дорого, а не рассказывать про духовный рост, про йогу, про еще какое-то непонятно что. При этом теряя свою энергию, распыляясь и не зарабатывая столько, сколько надо. Поэтому первое, у вас низкая самооценка, если продаете дешево. Второе, вы ленитесь и жадничаете на свое развитие, получить знания, которые сегодня в 21 веке работают. Поэтому люди получают знания, и они получили их еще Советского Союза, и на этих знаниях, на этих знаниях, эти знания людям людьми управляют, ими, потому что если вы говорите, что ребенку надо учиться, а он сидит с новыми гаджетами, и, которым вы купили, вы не понимаете, зачем вы ему купили, потому что, чтобы ребенок грався, понимаете, а ребенок 13-14 лет может сегодня создавать уникальные вещи, помогать инфобизнесменам и зарабатывать на этом деньги, поэтому, кому интересно, заходите в шапку профиля, нажимайте на кнопочку на консультацию, расскажу, покажу детально. Дальше. Если специалисты, психологи, коучи, наставники, вообще любые специалисты, вы чему-то обучились, но вы не применяете эти знания, значит вы во-первых, не знаете, что это кому-то может помочь, во-вторых, вы сейчас уже знаете, что кто-то нуждается в этих ваших знаниях, вы прошли какие-то курсы, вы что-то умеете делать, или вы наоборот какой -то, проработали какую-то свою тему, свою боль, и вы хотите помогать людям, вы также можете пройти наставничество, вам не обязательно учиться годами на психологов-коучев, в коуче просто берете эту тему, которую сами прорабатывали, упаковываете, проходите у специалиста, в данном случае я про себя говорю, с опытом я человек, имею медико-биологическое образование, опыт работы и в онлайне, и, и как бизнес-тренер, и как психотерапевт имею столько опыта, что могу помочь вам. Поэтому также можете зайти в шапку профиля, записаться на консультацию, покажу, расскажу и зарабатывать достойные деньги на том, что вы уже знаете. Дальше. Почему нами управляет знание? Нами управляют знания со всех усюдов, со всех интернет пространств потому что мы знаем, что если это дается, значит, мы на это реагируем, и мы сидим и слушаем чужие ленты новостей, наблюдаем, мы висим, мы реагируем и забываем о том, что мы реализуем цели других. Если у вас нет своих целей, вы реализуете цели других. Кто это понимает, поставьте десяточку в чат. Потому что… Люди, которые имеют образование 1, 2, 3 и выше, и не могут себя найти, это значит, что вы выполняете цели других людей. И вы свои уникальные способности, свои знания, свое образование спускаете просто куда-то в унитаз. Поэтому грамотно использовать свои мозги, километры, миллионы километров, это значит правильно записать свои желания, чтобы не выполнять желания других. Я это даю в курсе «Возвратить себя заново». В шапке профиля тоже есть ссылка. Эти курсы я даю, проводовала всегда в 10 раз дороже, знаю, что люди получают результаты. Сейчас в силу того, что такая ситуация, людям тяжело, я ум 10 раз уменьшила, стоимость, но цену, естественно, буду повышать. Дальше. Если вы знаете очень много, но эти знания вам не дают денег, значит, вы являетесь патологическим перфекционистом. То есть вы вместо того, чтобы делать, это врачи, психологи, коучи, они без конца учатся, учатся, учатся. И они тоже являются детьми, потому что люди взрослые, они осознают, что в мире происходит, они принимают решения, они идут на практикумы, которые помогают им простроить уровни действий, то, что я даю в своем звездном коучинге, я даю полностью систему «Кто ты?», «Что ты?», «Кому ты?», «Чат-бот-воронка», «Продвижение» рилсы, то, что сегодня востребовано умение продавать, и вы продаете людям свои знания, свои умения. Но если у вас столько много знаний, и вы до сих пор подаете, у вас зарплата 300 долларов, значит, вы с низкой самооценкой, вы жлобитесь на свое продвижение и не хотите брать ответственность за то, что одна консультация, две или три людям пользы не дает Это одноразовая консультация, или там даже 3, 4, 5 консультаций, но это уже лучше, если вы продаете блоком. Но сегодня тренд наставничества. Почему? Потому что люди объелись информацией, они уже, те, кто занимаются, у них уже крышка кипит от этого количества знаний. У кого такое есть, что крышка кипит, а вы результатов не получаете? Поставьте крышка чтобы я понимала. Сюда понимала, что вы со мной. Даже Вы же знаете, что те, кто, кто в Фейсбуке, на в Ютубе буду слушать записи, кто будет записи слушать здесь, вы также пишете свою реакцию, отвечаете на вопросы, тем самым вы показываете, что вы не биомасса, а вы адекватные люди, которые вам это полезно, раз вы слушаете. Так вот, мы получаем те знания, которые нам навязывает общество, и нам это общество управляет. Нам управляют родители, которые не понимают, что они творят, общество, система в целом. Поэтому системы, как думаете, почему выгодно, чтобы люди были детьми? Потому что 70% людей – это дети. Дети не принимают решений, они ждут, что за них что-то решит. Дети боятся и ждут. Дети – это училки, которые работают в школе за копейки и боятся выйти за, за пределы пространства у школы, системы, считая, что «ах, кто ж будет учить?» «Да вы научите, вы каличите». Потому что вы в 21 веке можете сами зарабатывать, помогать, показывать детям, как ставить цели, как зарабатывать, как в этом мире адаптироваться. Вы этого не делаете сами. Вы терпите, вы боитесь, и вы сидите на этом железном, на этом ручнике, который ржавый, и считаете, что э, кому-то же надо учить. Вы сильно-сильно заблуждаетесь, потому что в 21 веке время продвинутого интернета, время искусственного интеллекта вам полезно самой учиться и детям показывать. Это касается училок, которые сидят в школах и будут на меня, конечно же, обижаться, но это ваши проблемы. Значит, я зацепила вас. значит, Развивайтесь, потому что сегодня дети это те, кто не принимают решения, не задают те вопросы. Зачем? Чтобы что? Они говорят, а потому что нету денег, а потому что нет работы, а потому что люди не платят, а потому что война. Потребности людей не поменялись. Люди также же хотят они хотят изучать английский язык. Также люди хотят работать с собой, чтобы зарабатывать больше денег. Также люди хотят жениться, плодиться. Ничего не поменялось. Если где-то идет война, уже почти год идет война, хватит уже там стонать, пора брать себя в руки. Потому что дети, это были всегда, есть и будут. И те люди, которые сидят и надеются, что кто-то за них решит, не решит. Взрослые люди берут ответственность за себя и идут. Они рискуют, они берут, проходят трудности, они открывают свои бизнесы и работают. Они сидят и ожидают, что за них кто-то порешает. Поэтому есть люди, которые висят на других людях, они будут жаловаться, они будут приходить. Вот у меня, кстати, написал кто-то в, в анкетировании, я изучаю, получаю новые знания для того, чтобы давать советы. Запомните, советы... Дают только те люди, которые полностью находятся в отстое во вчерашнем дне. Советы никто не дает, мои друзья дорогие. Даже если вы э, хотите помочь человеку, вы считаете, что он знает меньше, чем вы, вы не имеете права лезть в его жизнь, кто бы вы ни были по специальности, пока человек вас не спросит. И даже если человек спросит, ваша задача сказать «А тебе зачем? А ты чего хочешь на самом деле?» А мы часто проводим консультации бесплатные, мы даем советы, таким образом сеем свои тараканы и блоки, думая, что это польза. Нет, мои дорогие, никто в этом случае другому пояс не дает. Вы лезете в чужую жизнь, и вы сунете свои пять копеек. Поэтому у специалистов вот эти денежные блоки, которые не были богаты, нет чего начинать, людей нет денег, консультация 30 долларов или 10 долларов, значит, там это все ваши блоки, вы не имеете права, по большому счету, это мои наблюдения, это мои выводы, вы можете со мной не соглашаться, но за свои годы я просто знаю, что если вы сами получаете копейки, вы кого-то пытаетесь лечить, то вы ДНК передаете, вы даже не тренка предаете, а вы сеете это нищебродство, потому что люди, которые не ценят себя, не ценят ваши знания, и вы продаете им за три копейки, а вы еще говорите, да, это ж трудно, это ж важко, треба бесплатно. Это дети, это люди безответственные. И если вы таких людей лечите бесплатно и подаёте им помощь, вы распыляете свою жизнь зря, вы сливаете её в унитаз, а людям вы этим не помогаете. Да, мы помогаем бесплатно. Да, мы, я тоже проводу бесплатные консультации, провожу эфиры, я показываю, люди слушают, и спасибо вам огромное, что вы пишете комментарии. Я вам очень за это благодарна. Вы полностью разбираетесь со своими болями, блоками, тараканами в моих курсах, я вам тоже за это очень благодарна. Но я сейчас говорю тем психологам-коучам, которые продают дешево или дают советы. Запомните, советы вы не имеете права никому давать до тех пор, пока человек у вас не спросит держать рот на замке. И то, если вы хотите помочь, то ваша задача задавать правильные вопросы. Такие вопросы, на которые человек задумается и будет рефлексировать, и у него мышление будет строиться. Это не знание, это мышление. Поэтому грамотный специалист будет задавать вопросы открытые, продвигающие, чтобы человек задумался. Готов человек с вами идти в работу? Он пойдет работать. Не готов? До свидов, следующий. Потому что 70% по статистике людей это дети и подростки. Дальше. Как же быть, как же развивать мышление? Самый лучший способ развивать мышление – это быть наедине с собой. У нас наедине с собой получается быть? Нет. Мы везде находимся с людьми. Радио, телевидение, гаджеты. Вы заметите, люди везде находятся с, с чем-то. Ими управляют знания. Ими управляют те, кто хотят получить их энергию, кто хотят получить их ресурс. И на этом все заканчивается. Поэтому наедине с собой быть сегодня очень трудно. Мне можно быть наедине с собой? Куда-то пойти, поехать, побыть с любимым человеком, который тебе... Ты об него будешь мыслить, потому что это люди близкие, это любимые, родные, близкие люди, с которыми вам хорошо. Но давать кому-то советы и кому-то вы не имеете права. Поэтому сегодня трудно быть неуправляемым. Нам не управляет общество, нам не управляют родительские установки, нам не управляют... Бывшие советской установки. Вот смотрите, если люди моего возраста, а мне 63, люди, которые чуть моложе, это все выходцы из Советского Союза. Почему ваши дети у многих живут с вами? Почему вы говорите, что нет работы в 21 веке? В 21 веке вы находитесь в родных странах, вы сидите с детками маленькими. И вы не изучаете новые профессии, и вы думаете, что вы присидите в паузе. Нет, мои хорошие. Поэтому кто вам дал такие программы? Ваши родители. А те люди, которых я называю старперами, вы же можете развиваться, вы же можете упаковать свои знания, вы же можете упаковать свой опыт. Но вы сидите и ждете. Вы сидите и ждете, что кто-то за вас что-то порешает. И то же самое передаете своим детям. Ото не моя работа, ото мы живем ото в одной квартире, чи одно в одном доме. Это шока, дешевая семья. 21 век. Если сегодня парень 13-14-15 лет, имея айфон или другой крутой телефон, не зарабатывает себе на жизнь, то вы плохой родитель. Ваша задача научить ребенка, чтобы он сам себя уже обеспечивал 13-14 лет, потому что там очень много денег в интернете а не просто играться этими гаджетами. Или мамы, которые сидят в декрете там, и так далее. Да освойте вы какую-то простую профессию. Вон я уже говорила, 200 долларов заплатили, 5 дней вы получили специалист по созданию автоворона. Да, есть такая сейчас опция. Кому интересно, напишите, порекомендую человека, проведет с вами, научитесь. Так вы уже будете зарабатывать. Зарабатывать в моем проекте. Покажу, как себя продвигать. Но не сидеть и не ждать криптовалюта, почему сегодня важно ее изучать? Вы что думаете? Просто так эти все разговоры идут? Ой, ладно. это все я даю тоже в денежных кодах. Кто, кому интересно, в шапке профиля есть ссылка. И под этим видом тоже будет на денежные коды 2023. Дальше. Поэтому человеку, которого нет своего «я», у него нет своих целей, он выполняет цели других людей. И сидят в соцсетях, и молча вот так вот, как вы сейчас сидите. Вот, спасибо, вижу, что реагируете. На то застыли, застыли, как биомасса. И вот так, вот так вот мы живем. Поэтому война для того и существует, приходят другие кризисы, для того, чтобы люди открыли свои глаза и увидели, что наша задача с вами жить сейчас. Вон весна, он приходит, оживает природа. И снова возвращаюсь к специалистам помогающих профессий. Да помните, если вы что-то умеете делать лучше, чем кто-то другой, хотя бы на 10%, вы уже можете помогать. Только вам нужно определить, что за ваша целевая аудитория, чего она хочет, чего ей болит, и как вы можете своими знаниями помочь ей. Понимаете? Поэтому, что я еще хотела бы сказать? Трудно человеку действительно реализовать свои желания, если в голове мусор, если в голове опилки, если вы сидите все время в соцсетях, и у вас нет своего. Почему общество такое агрессивное, как подростки агрессируют? Потому что они не развивались, как взрослые люди, и мне дали. Спасибо большое за вашу реакцию. И когда их зацепишь, они начинают там кидаться, шипеть и так далее. Поэтому нами управляет общество, нами управляют родительские программы, нами управляет власть, и ей выгодно этой власти, чтобы люди были детьми, подростками, чтобы они сидели на этих знаниях, чтобы они рефлексировали, и у них мышление было детей. Представляете? А теперь подумайте, почему нас водят, как у нас только сейчас информации. Идеологическое оружие, какое сейчас? В России, в Украине, по всему миру. Нас раз, э, так растлевают, чтобы мы были овцами тупимы. Понимаете? Поэтому прекращайте быть стадом, прекращайте заниматься ожиданием, ставьте свои цели. Курс воззади себя жан заново» про цели, желания, про убирание блоков тараканов из головы, про умение выходить в транс, пользоваться для каждый день и быть с самим собой. Так, дальше. Что еще хотела сказать? Угу. План у меня тут. Что у меня еще было? Я тут закидала в... Да, книга инструкции. Как, как правильно хотеть, про как правильно желать. Купили люди книжку, кому-то подарили. И шо? Если вы не делаете, это ничего не значит. Если вы знаете и не делаете, это значит, что вы ничего не, делаете, не знаете. Есть люди, которые... Я смотрю... Умные, умные, как Ну прям, Ну, прям вообще. И сидят в этой пещере комфортно и рассказывают, а мне хватит 10 долларов там за э, то, что мне платят за мои уроки. И при этом этот, этот, этот человек рассказывает, что она хочет большего. И при этом человек рассказывает, что вот такая система, вот таковы. Так а вы сами выбрали быть в этой системе. Понимаете? Поэтому, если вы сидите в соцсетях, у вас должна быть личная цель. Если вы продаете дешево, значит, у вас вы себя дешево цените. Вы цените себя в 3 копейки. Если у вас самооценка ниже плинтуса, значит, вы терпите, чтобы вами управляли. Вы продаете поэтому дешево. Поэтому люди могут даже много знать, но даже специалисты, психологи там, и другие там, разные люди, которые помогают чем-то, они пишут... Ну, нет, не конкретными пишут результатами, они не результаты людей продают, они продают курсы, консультации, но это не работает. Поэтому, первое, если вы специалист в своей работе, вам нужно продавать результаты, этому надо учиться, понимать, что у людей болит. И самостоятельно вы этого не сделаете, вам нужно ходить на консультации, на бесплатные, платные, на тренинги, платить себе, иначе вы так и будете сидеть на попе Почему все изменится в школах по старому? Спасибо за вопрос. Потому что выгодно системе, чтобы общество было инертным, чтобы были детьми, чтобы они не мыслили, не думали. Потому что свободно мыслящие взрослые люди это те, которые понимают, зачем. Тебе надо сегодня вот это? Мне надо? Кто сказал? Кто сказал, что мне надо? Я сам решу, надо мне или надо. Почему троечники в школах, которые учатся, они, как правило, являются владельцами бизнеса. Они создают создают бизнес, создают какие-то ценности, а отличники работают на них. Потому что у отличников патологический перфекционизм потому что у отличников есть страх делать, потому они много учатся, они проходят кучу курсов. Понимаете? Поэтому знания не дают результатов. вот Я и говорю, что люди очень много знают, учатся, учатся, дипломов целая куча, а жопа, извините, драная. Ну, утрирую, понятно. Потому вот эта пещера, в которой люди сидят им выгодно там сидеть. Они себя обманывают. Они пишут какие-то оправдания, что война, что вот такие вот такая. Да и до войны такая была тема. Сидели и ждали, что за них кто-то решит. Понимаете? Поэтому ребенок сегодня может зарабатывать, обеспечить себя, если ему 13-14 лет. Обучаетесь какой-то профессии и зарабатываете. Итак, что еще хотела сказать? Сейчас. Значит, если вам удобно сидеть в пещере, даже если она удобная, значит, вы застряли, и вы не попадаете в поле, которое двигается вперед. Мир стоит на развитии, понимаете? И э, в будущее за соцсетями. Не только там сидеть и заниматься всякой фигнёй за копейки, а найти что-то, что вы умеете продавать, и изучать языки, работать, чтобы вы могли быть более осознанными людьми, когда вам что-то надо делать, у вас какие-то проблемы, вы задаете себе вопрос, зачем, чтобы что, а не почему. Потому что почему, это по пирамиде нейрологических уровней, если мы говорим пирамида действий, это убеждение. А убеждение нам навязывают с помощью знаний разного рода, наши родители, школа и так далее. Поэтому школе выгодно, системе выгодно, чтобы люди были стадом. Поэтому вы хотите быть стадом? Это ваш выбор. Хотите, чтобы вы стали личностью, больше зарабатывали, успевали за временем сегодняшним, значит пора научиться правильно ставить цели, действовать, выполнять, но, делать новые, новые, какие-то профессии ос, осваивать. Если вы хороший профессионал и зарабатываете мало, значит что-то у вас не так, самооценка или технология не та, потому что в интернете более 8 миллиардов людей и 5-6 человек для вашей программы на наставничество и однозначно найдете. И дадите с помощью своих знаний им результат. Дальше, что еще? Вот про терапию маленького закомплексованного ребенка. Так смотрите: те, которые сегодня приходят на консультации в тренинге, почему люди не достигают намного больше, чем они могут, имея образование и кучу других ресурсов, молодость там, или кто-то даже не совсем молод, но опять же, понятие относительно, если вам 60 чуть больше, и вы грамотный человек, работали в какой-то системе, были, имеете образование, то вы наверняка имеете какой-то опыт, который может вам помочь дорабатывать на этом опыте, упаковать его и найти свою целевую аудиторию и работать. Так вот, если вы до сих пор вот... Вам там 30, 40, 50, 60, это возраст сегодня не имеет значения. У нас в установках, особенно в постсоветских, что э, мы там старые, возраст там у нас и так далее. Ничего подобного. Э, вот я сейчас живу в Англии, да, здесь э, 60-70 лет, это еще молодые люди. Они с собой занимаются, развиваются, они э, отработали свое время, работали на, на, на государство, зарабатывают пенсию, но они умные, продвинутые, у них есть масса всяких убеждений. Ты смотришь на людей, это, это молодые люди. Наши уже далеко не такие. У нас, правда, ДНК другое и другая жизнь, но все равно. Я к тому, что очень много людей, которых я знаю, являются суперским, суперскими специалистами, но они... У них есть детская программа, которую начинаешь выколачивать. Там, например, отношения с ребенком, отношения с мужем, отношения... Вообще нет отношений. Она внешне может быть там королева, а внутри пощипанная курица. Потому что там куча детских программ. И она мне рассказывает, что она у нее хорошие... Ну, она хочет отношений, а у нее их нет, потому что не попадаются они те. Да и ты просто транслируешь с собой вот эту детскую курицу, вернее, ну детскую программу, общипанную курицу, которую, которая с тобой прямо, прямо светит с тебя. Поэтому, когда ты проводишь терапию, там вытаскиваешь мама с папой, там, училка привязывала там, к стульчику, там, мама обзывала, там, папа недолюбил. И вот так вот, так вот идет отсюда, отсюда идет проблема. Поэтому многие люди учатся, идут специалистам, прорабатывают эти боли, но они забывают, что еще есть навыки, которые вам нужно встроить навыки взрослого ответственного человека. Дальше. Если вы считаете, что вы бедный и несчастный человек, и у вашей установки есть, что деньги – это зло, то вы и ваши дети всегда будут бедные. Это вот про установку родителей. Сегодня в денежном кодах. Денежные коды 2023. Я запускаю эту программу уже много лет. Люди получают просто шикарные результаты. Завтра с утра или даже сегодня запущу скрины. Посмотрите, сколько людей получили результаты, чтобы вы видели что как только начинаете работать фокусом внимания, выхолачивая то, что у вас загружено, деньги приходят автоматом. Кто-то долги дает, кто-то что-то дарит кто и так далее. Потому, тут, с этим надо работать. Соответственно, если вы говорите, что деньги зло, вам где-то там кто-то там, где-то что-то там, вы передаете детям, и дети тоже ничего не зарабатывают, дети тоже сидят с вами, и умные, образованные, красивые, там, суперских ресурсов, но они тоже ничего не зарабатывают, потому что вы им передали эту программу, и в семье будет по, по, по наследству, по ДНК передаваться вот эта программа бедности. Поэтому зачем вы сидите в соцсетях? У вас должна быть конкретная цель. Если вы просто сидите, просто рот разявивши, кого-то послушать, этого мало, ребята. Нужно идти к тому, кто вас обучит, поможет вам подняться, вытащить себя из этого детского состояния. 70% людей – это дети, подростки. Нужно идти к тем, кто вас поможет вам вытащить, раскрыться, поднять свою самоценность и продавать свои услуги дорого. И жить современной жизнью в 21 веке сегодня – это стыдно. Так, как выжить и преуспеть в войну? Еще такой вопрос был у меня, учиться делать новое, когда страшно, когда неудобно, когда больно, потому что боль ведет наверх. Вот эта боль у нас сегодня может стать трамплином наверх, а может на этой боли непроработанной могут, человек может не жить, а просто существовать. На боли, например, боль э, на ДНК человека, вот одного человека, боль, допустим, это маленький униженный человек, который э, в детстве не получил любви там, его не прос... ну, и сам он с собой не занимался, он женится или выходит замуж и тоже тема передается по наследству. Как я уже сказала, примерно по деньгам. Если же катается на уровне ДНК э, ДНК страны, ДНК семьи, то это коллективно-бессознательно, то это боль заниженной, заниженной самооценки, боль маленького человека ущербного. Ну, например, вот сейчас давят на боль священные раны, это более глубокая ДНК ДНКшная рана маленького человека-украинца. То есть люди, которые... Мы, которые прошли очень много испытаний за многие годы, нас уничтожали, нас убивали нас э, и сейчас продолжают э, истреблять. И вы это знаете, ничего нового я вам не скажу, но скажу, как психотерапевт. Есть такое понятие, как священная рана. Вот эта священная рана э, самоуничтожающего э, и украинского мова, вот на эту священную рану давят, на этом раскручивают э, идеологические и послушные информационно-психологические операции, которые дают... Э, запускают в нас вот, я украинская мова, а вот, то ворожая мова и так далее, это давят на эту священную рану, на эту нашу боль, которая из ДНК идет глубоко. Люди на это ведутся и не хотят подняться над собой и не сказать себе «Да? Украинская? Да вышел Так и российская, и украинская – это наша. А шо и английская, и французская? А мы ведемся. А мы подхватываем эту тему. А на нас еще больше». У нас появляются всякие фарион, и Там появляются другие провокаторы, которые еще больше эту тему раскачивают. И люди. Это же украинская мова. А что же то вы только то мовою говорите? И этим самым мы светим, что мы... Комплекс неполноценности свой дает, понимаете? Поэтому вот это называется надавилие на священную рану. И это уже на коллективно бессознательном сейчас нас раскручивает вот, вот, такую, вот такую войну. И нам нужно с вами понять каждому и в, в стране, что надо быть мудреть, умнеть, изучать языки, изучать современные, современные новые, которые быстро развиваются. А -а -а -а. Искусственный интеллект Это всякая новая технология, чтобы не отставать И быть умными, учить языки Вот сейчас нас раскидала по всему миру И я вот наблюдаю Сама что же я отсюда, сама тоже переживаю Сама так уже человек, но наблюдаю, как люди умные Красивые, образованные Но они скукожились, су -су сужились Вот она на последнем курсе психологического института Она пошла Моет полы там где-то я говорю, да тебе с первого курса этого института психологии надо было уже заниматься, изучать какую-то тему и помогать людям, практиковать. Вот у меня диплом будет, а то я диплом закру, закончу, потом буду работать, потом здесь буду шесть, она будет работать. Ваша мать, что а ж вы такие отсталые, а? Какой диплом? Ты пошла учиться или пошел учиться? Тебе уже надо практиковать. Тебе надо уже учиться практиковать. Сегодня не спрашивают, что, какой диплом у тебя. Сегодня спрашивают, а что ты умеешь делать, какие у тебя навыки есть. Soft skill сегодня ведет, понимаете? То есть твои, твои, твои hard skill, твоя, твоя профессия, это один процент, ну, условно, понятно, что не один. А больше это soft skill, умение делать, проходить трудности, говорить, общаться, коммуницировать, сила воли, коммуникации, понимаете? Она пошла мыть там, посуду, работает, падает, с ног валится. И что я могу сказать ей? Другая имеет два образования. И кандидат наук там по какой-то. Вот я хочу пойти, хочу еще одну Новосвитове в Лондоне, для чего, чтобы работу найти. Ах вы, етит вашу мать. Вот вам комплекс неполноценности. Вот вам священная рана, понимаете? А вы говорите... Фу, все, ребят, э, как всегда, такое энергичное практическое выступление, куча зацепок. Кому было полезно и чем было полезно наша встреча, поставьте, пожалуйста, плюсик или задайте вопрос, а я буду закругляться, потому что у меня еще один сегодня, эфир сегодня обещанный. Поэтому, чтобы война вас не уничтожила, чтобы кризис вас не захлестнул, ваша задача сегодня — изучать языки, делать новые, выходить из пещеры, даже если она комфортная, выходить из своей, своей священной раны, через нее становиться взрослыми, мудрее становиться, отвечать за свои поступки, переставать быть детьми, а становиться просто взрослыми людьми, которые говорят, зачем, чтобы что. Поэтому сегодня самые лучшие навыки — это адаптивность, Самый интеллектуально развитый человек. Знаете кто, в чем интеллект заключается? Так вот, интеллект заключается в гибкости. Смотрите, если вы подавляетесь системой, вы не можете создать систему сами, вам вы просто обязаны быть гибким элементом системы. Гибким элементом системы, то есть быстро адаптироваться. Если вы застряли в своей пещере и надеетесь, что все закончится, и вы будете снова так жить, не будет. Услышьте меня! поезд разогнался на большой скорости. Люди не хотят развиваться, поэтому система все равно будет развиваться. Тема «Мировые деньги». Вы слышали, да? Вот я давала шесть видов управления людьми. И есть там одна тема «Мировые деньги». Так вот, «Мировые деньги» — это тема правит самое главное. Потому что Благодаря тому, что мир развивается, меняются системы, меняются деньги, инфляция, перебор, перебор, перебор большим количеством денег накопилось на земле. Людей много, которые засели, поймите, людей много, которые потребляют только, дети только потребляют. Как нужно этих людей управлять? И слабые уйдут, чуть-чуть среднячки они будут продолжать работать, будут рабами. Будут мыть полы, будут бояться, будут выходить в эфир и делать свою систему, продавать людям дороже, раскручивать свою уверенность. Они будут рабами. Остальных людей просто уничтожит от страха, от депрессии, от чего-то. Как вы этого понять не можете? Поэтому хотите, чтобы вас война, война не уничтожила? Учите языки, учите, прокачивайте свое «я», убирайте свое... Я отдельный эфир проведу про психотерапию, откуда берутся, наверное, отдельно проведу, но не сегодня уже. Поэтому вам надо понять, что детей нужно не в вузы запихивать, понимаете? А детям нужно учить, детей нужно учить адаптироваться к сегодняшней среде, чтобы они зарабатывали на новых профессиях. И если ваши дети выучились и до сих пор зарабатывают копейки, и им не хватает на жизнь, значит, у них заниженная самооценка, и это вы туда пихнули. Поэтому создавайте условия, чтобы дети расходились, уверенность получали, и зарабатывали лучше, и жили лучше, потому что сегодня время 21 века, сегодня обалденные возможности, если вы правильно поймете. Также пытайтесь разобраться с криптовалютой, потому что это тема, которой многие ленятся, но это для старпёров, конечно, трудно, мне тоже старперу было трудно, и не хотелось лезть, но я прекрасно понимаю, что за этим время. В денежных кодах я также даю про, про криптовалюту, в денежных кодах я помогаю убрать свои тараканы, зарабатывать больше, чистить свои файлы, чистить свое пространство для того, чтобы деньги к вам приходили. И спасибо большое за ваши сердечки, за вашу поддержку. Насколько было вам полезно, пишите от денечки до 10. И, конечно же, конечно же, задавайте вопросы. Ну и завершение. Про, снова про училок и про врачей-психологов. Если вы работаете за копейки, то вы себя не цените. Вы, ваше мышление, ваши установки находятся на уровне ниже плинтуса. И тут нужно поработать в терапии, убрать вот эту установку от родителей, а дальше учиться технологиям, делать то, что сегодня работает и приносит вам деньги. Ну что, много у меня еще тут вопросов, но я сегодня уже не буду, потому что не хочу вас перегружать. Сегодня суббота. Я желаю вам хороших выходных. Помните, что только вы сами являетесь Результатом того, что у вас сегодня есть. Если у вас результат сегодня не устраивает, значит, это ваши действия привели к этим результатам на основании вашего мышления и ваших установок. Меняем установки, меняем мышление, становимся личностями, уважаем себя, и нас уважают, и деньги к нам приходят, и мы зарабатываем, и нас мужчины уважают, и находим себе. Кстати, сегодня суббота. О, я же по субботам проводила тему отношений. Интересная тема отношений, Да. Кому интересно, давайте проведем тогда тему отношений. Да, мы сейчас проведем тему отношений. Я обещала, я забыла, что по субботам у меня тема отношений. Значит, после этого через 5 минут буду проводить тему отношений. Ну, а с вами прощаюсь. Будьте, будьте здоровы, счастливы, будьте уверены в себе. Помните, ДНК – это ваша тема которую вы обязаны проработать, иначе приносите дальше по цепочке. И ваши обиды, ваши боли, а кто виноват, а, а за что они, не за что, а для чего. Поэтому следующая тема будет отношения. Сейчас мы будем с вами общаться а... про отношения. Будем задавать, приготовьте вопросы и будем, буду отвечать. Хорошо? Все, пока-пока. Ссылки на денежные коды, на «Возврати себя заново», на бесплатную консультацию в шапке профиля и под этим видео. Благодарю вас за ваше участие.